Коллеги, всем здрасте! Сегодня у нас теоретическое занятие. Будем говорить про Куки и Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, и так чтобы не затягивать. Давайте поговорим про тему. Тема у нас «Cookie Bearer» — это не просто так, это связано с аутентификацией, это связано много с чем на самом, потому что э, сами понятия, они как бы имеют несколько вариантов использования. Собственно говоря, мы про это сегодня поговорим. Ну и перед тем, как начать, я бы хотел вам рассказать анекдот, который так или иначе ну, э, подчеркнет тему, да, о которой я хочу сегодня поговорить. Итак, анекдот звучит следующим образом. Подходит парень девушке, пытается сделать комплимент и говорит Твои глаза как выходные Она в шоке, в недоумении смотрит на него В смысле? Ну, их смысле тоже два Но, вот, собственно говоря, по вот этому вот поводу, что их тоже два Кукис и Беррер мы сегодня будем говорить И, в общем, надо понять, что они мало между собой как связаны И давайте приступим Итак, что касается связи, она действительно есть, но, наверное, очень абстрактно. И давайте мы сейчас начнем говорить, а потом будет понятно. Итак, куки, судя по тому, что пишется в Википедии, это небольшой фрагмент данных, отправленный сервером и хранимый на компьютере пользователя. Веб-клиент – это обычно браузер, всякий раз про попытки открыть страницу соответствующего сайта пытается этот фрагмент данных а веб-серверу в составе HTTP-запроса. Ну, также это схема передачи токена на сервер, то есть э, в запросе есть такой э, заголовок, который называется cookie, и вот туда, вот для этого сервера, вот этот вот файл, грубо говоря, хранящийся на компьютере пользователя, подгружается, и данные с него отправляются в запрос. Но если говорить про HTTP, то это протокол, протокол передачи данных, который изначально задумывался как stateless, то есть не имеющий состояния, и другими словами... Набор данных передавался на сервер, получался обратно, а в самом вот этом запросе никакого состояния о том, что это был за сервер, какая была форма, то есть конкретная страница, там, то есть, может быть, какой-то любимый город, да, или там выбранная там, любимая собака, любимый цвет пользователя, они передавались в куки, но не хранились в запросе. То есть Грубо говоря, если вы пнули на сервер какие-то данные, то они могли долететь до сервера, а могли не долететь. И для того, чтобы сохранить эту информацию, придумали такой формат, какой-то вот, грубо говоря, это файл специально в специальном месте, хранится на Windows или там на Linux, неважно где, который привязан к конкретному сайту. То есть, если вы открыли сайт, я не знаю, Google, точка ком то у вас подгрузились в каждый запрос подгружается данные из кука который подключен именно к этому серверу если вы открыли там колобонга то у вас другой уже подключается кука они накапливаются они могут устаревать они могут удаляться автоматически они хранятся в, в специальной папке они общедоступны могут изменяться как при запросе так и просто в файле. в общем в этом есть и плюсы, и минусы мы об этом поговорим что такое bearer? Bearer, ну, на самом деле, очень мало описания, что такое bearer. И чаще всего его путают... Ну, давайте по порядку. Ну, во-первых, bearer, это в переводе с английского означает носитель, предъявитель, даже знаменосец есть такое понятие перевода. И это тоже схема передачи токена на сервер. Ну, тут даже не столько bearer, как схема, как... Ну, хотя, наверное, да, наверное, можно сказать, что это схема. Другими словами, что Bearer – это значимая часть заголовка Authorization. То есть, если вы отправляете на сервер запрос, э, и сервер требует авторизацию, то вам нужно подключить header, который называется Authorization. И в значимое, то есть у, у хедера есть значение, и вот значение обычно начинается на слово Bearer, после него идет пробел, и после него идет уже сам токен. То есть, нужно, чтобы, э, нужно, чтобы сервер знал, что за токен он получает, и тип у него Bearer. Ну, а теперь давайте немножечко пробежимся по основным понятиям. Итак, куки. Куки – это способ передачи токена на сервер. То есть в заголовке есть куки, который загружается из файла, передаются на сервер, сервер их читает и обрабатывает. Дальше, куки – что такое? Куки – это файл, обыкновенный текстовой файл, обычно небольшого размера, который хранится на компьютере пользователя который автоматически подгружается браузером и отправляется на конкретный сайт, если, конечно, пользователь был на этом сайте. Также надо сказать, что это название схема аутентификации. Если вы реализуете какой-нибудь сервер, у него есть э, схема аутентификации несколько, то одна из них может быть куки. Также куки, что факт, является переводом слова печенье. Да? Ну и теперь давайте про Bearer. Bearer это, собственно говоря, тоже способ передачи токена на сервер. Ну, надо сказать, что куки... Ну ладно, поехали дальше. В общем, bearer это префикс в заголовке аутентификации при отправке на сервер. Bearer это тоже схема аутентификации, хотя схем на самом деле много, но об этом чуть позже. Ну и bearer переносится как носитель, переводится, простите. Переводится как носитель и на самом деле вот не совсем это, на мой взгляд, очевидно. Давайте теперь, давайте теперь про плюсы поговорим. Итак, куки. Это относительно простая система аутентификации. Я где-то на канале снимал видео, я в описании положу ссылку. Да, положу ссылку. Как это работает? То есть в текстовой файл записать какие-то данные, они могут быть в шифрованном или не шифрованном виде, но ну, в общем как раз наличие вот этого кука, в котором есть какие-то данные для конкретного сайта о конкретном пользователе, может быть логин, пароль, а может быть его цвет глаз, может являться правилам э, того, что пользователь а аутентифицировал. Также существуют э, куки очень давно. Они практически стоят у истоков. То есть, когда посмотрели, что HTTP протокол, он стателес, то есть не имеет состояния, решили это состояние хранить, ну, для начала в куках, потом ASP.NET придумал э, так называемый View State, который он хранил в запросе. В общем, там хитрые штуки такие придумывали. Но, тем не менее, кук был у истоков и, собственно говоря, до сих пор он используется. Ну и надо сказать, что плюсом является то, что Кук автоматически подгружается в браузер и ему передается в запросе на сервер автоматически. Автоматически, да, автоматически. <смех> ну, на самом деле, это и плюсы и минусы, Я об этом чуть позже. Но еще кук хранит может информацию типа ключ значения. Соответственно, для каждого сайта свои наборы ключей и значений. Они могут иерархически там как-то варьироваться, но тем не менее это ключ значения в текстовом виде, в текстовом файле, который автоматом подгружается и отправляется на сервер вместе с запросом. Что же касается bearer, ну значит так, существует несколько сценариев аутентификации, так называемый authorization flow и для их типов, для всех их используется bearer, то есть bearer это тоже как бы такой ключ, да, то есть это не сам токен, а ключ, чтобы сервер понял, что ну это bearer и там нужно уже дальше смотреть. Uh, собственно говоря, Bearer uh, uh, может иметь разные форматы, то есть я могу передать как GVT, то есть после авторизейшн, напис... uh, в заголовок авторизейшн написать Bearer, пробел и GVT токен и могу создать свой собственный кастомный какой-то тип, также написать Bearer и в общем-то написать любой токен, который сервис распознает. Ну, надо понимать, что это будет не совсем как bearer авторизация, потому что все-таки bearer имеет некоторые спецификации, то есть OS 2.0 имеет некоторые спецификации, и часть которых является вот использование bearer. Теоретически я могу сделать header authorization и напихать в него там, единицы нулей, там порядка двух десятков, там, да, для, для уверенности, что много. И на сервере просто их получить и тоже понять, что пользователь авторизован. То есть это как бы... Есть предопределенный стандарт, который, собственно говоря, используется в разных authorization flow. А есть э, рукописные, коленке, в общем, много я таких тоже встречал. И, собственно говоря, они работают, ничего э, в этом плохого нет. Главное, чтобы было безопасно. Ну и bearish, собственно говоря, э, если вы используете GVT токен, то он э, шифруется и при любом его изменении он становится невалидным и это дает большой плюс. То есть изменить его никоим образом нельзя, в отличие, например, от... Cookies. Ну и, в общем-то, еще немаловажный плюс, сам bearer, сам вот этот вот значение этого токена может храниться, собственно говоря, и в куках, которые, помимо того, что bearer имеет способ, имеет возможность истекать, то есть экспарит это значение, то и кукисы имеют экспорт это, то есть, ну, в общем, можно истечь его дважды, да, в самом токене и в кукисы, ну, это совсем уже такой не очень понятный, наверное, Ладно, поехали дальше, смотрите, есть и минусы, на самом деле куки, они э, разные браузеры, ну когда-то их было очень много, сейчас практически все одно, работают там, движ, движки как-то более-менее универсализировались, но раньше были разные браузеры, у них были разные движки, работали не по-разному, соответственно могли хранить разные размеры вот этих самых куков, э, ну у себя там внутри, да, где-то там. И, на самом деле, я помню, были такие времена, когда в Кук напихиваешь какое-то количество информации, открываешь другим браузер, и Кук не может прочитаться, там, не поврежд... То есть, ну, конечно, повреждений не было, а то, что в него не влезала вся информация, которую запихиваешь, ну, это было, на самом деле, неприятно, это минус. В последнее время... Ну, в общем, нет такого количества информации, которую нужно там хранить Потому что, как бы, вот этот list отложился в микросервисной архитектуре И так или иначе все хранится на серверах Но это уже другая история Смотрите Большой минус Кука в том, что его можно открыть, изменить, удалить Добавить нужные значения, прочитать Как в самом браузере, там, на закладке tools, Так и, собственно говоря, сам файл открыть, закрыть, удалить В общем, это большой минус и поэтому э, безопасную информацию, то есть, так сказать, security, связанную с безопасностью, ну, в общем, хранить в нем не следует, да, там, пароли какие-то или еще типа этого, например, там, карты, да, банковские. Ну и э, минусом, как, собственно говоря, плюсом является в том, что куки подключаются автоматически в запрос, и если говорить про плюсы, то не нужно никаких делать телодвижений, если говорить про минусы, то... Вне зависимости от того, хотите вы или нет, если вам какой-нибудь э, браузер, какой-нибудь плохой сайт подсунет какой-нибудь URL другого браузера, например, э, альфа-банка, например, или там гугла с вашим аутентификацией, или какой-нибудь секретной информацией там, то этот кук подцепится и также полетит вот это вот так называемая оси SRF-атаки, которые ну, чреват последствиями. То есть, опять же, не нужно в этих куках хранить небезопасную информацию. Но что касается bearer, у него тоже есть минусы. Ну, во-первых, э, так как его нужно вручную добавлять, да, то есть явно в каждый запрос нужно запихивать вот этот самый хедер, который называется authorization, и в него добавлять этот самый токен. Вот как я нарисовал вот authorization равно bearer, ну и токен, собственно говоря. Это, ну не то чтобы трудоемко, но вот если не позаботитесь об этом, то можно попасть в просак. Ну и, собственно говоря, bearer это тип авторизации, вернее даже, ну даже не знаю, наверное, говорят, bearer подразумевает OS 2.0, да, то есть OS 2.0 это стандарт, это спецификация, и для того, чтобы OS 2.0 работал, нужно использовать bearer, вот этот вот э, токен, да, то есть э, подставлять его в заголовок. А сам bearer, в общем-то, по большому счету к OS 2.0 э, никакого... Собственно говоря, отношения, на мой взгляд, не имеет. Ну и э, раз вот это вот авторизейшн flow, в который bearer используется, их существует несколько вариантов, и они достаточно такие вот непростые да, в реализации, потому что OS 20 это, собственно говоря, делегирование полномочий на авторизацию пользователя, то получается, что... Э, если вы используете несколько вариантов Authorization Fold, да еще допустим Cookies, то вот эта вот чехарда с этими подменами, с этими настройками, она очень сильно все усложняет. Ну и допустим вас эта информация заинтересовала, вы хотите узнать больше об этом, я сделал в одном из своих видео, которое называется Authorization Basic прям Пример, который явно показывает, как используется это cookies, в частности, в авторизации, то есть авто, аутентификации пользователя на странице. Если есть желание, ссылка в описании, посмотрите, будет более понятно. Ну и, собственно говоря, о Bearer я тоже сделал некоторые видеоролики, в том числе AuthenticationGVT Bearer, который тоже, также, начиная с простого примера, показывает, как это использоваться может в концепции. Isp.NET Core приложение. Ну, я думаю, там, что более понятно, можно почитать, посмотреть. Ну, и э, смотрите, э, на самом деле, вот подходя к вопросу авторизации э, и аутентификации пользователя, в частности. Существует несколько вариантов. Смотрите, если у вас микросервисная система, то там авторизация, только bearer. Да, там нет такого понятия, чтобы сервисы хранили куки на другой сервис и межсервисные э, э, запросы, и, и клиенту сервер и сервис-сервис, ту сервис, так называемые запросы. Они как бы Ну, то есть. Разделяется на две части. Да? Если клиент to service, то понятно, у клиента есть клиентская часть, у него есть браузер, он его может содержать и в куках, но тем не менее авторизоваться должен через bearer. Вот уже два э, принципа авторизации, куки и bearer. Но если сервис to service, то там, в общем-то, только bearer. И в, друг, в любом другом случае, если у вас, ваш пользователь ходит в вашу микросервисную систему, и, например, в качестве клиента использует... Реакт какой-нибудь или там Vue или Blazor в конце концов, то то ваша микросервисная система в частности, да, обязательно потребует два типа авторизации, то есть как сервис-то сервис, сервис да, где не требуется никаких сервис, и, собственно говоря, cookies, да, то есть данные пользователя хранить на его компьютере. Ну и для примера я вот хочу показать, что в был Framework, так называемом, о котором много видео, ссылка в описании, кстати, есть. Я сделал вот эту вот авторизацию на основе Bearer, да, то есть OS 2.0, и плюс к ней еще добавил некоторые возможности по авторизации, собственно говоря, кукус. Давайте переключимся в Visual Studio и я кратенько покажу, что это такое. Итак, для чистоты эксперимента давайте создадим новый проект. Я, собственно говоря, миллион раз показывал, как поставить этот шаблон. В общем, я его просто сейчас создам и быстренько покажу, что в нем появилось новое. Ну это как дополнение к схеме, к видео, да, это про этот самый кукис и бэррер. Сейчас студия установит зависимости. Итак, что нового в шаблоне? Ну, во-первых, я добавил некоторые фишки, которые связаны с C-Sharp 9. Ну, это не важно. Важно вот что. У нас есть э, настройка авторизации. Я думаю, она сейчас откроется. Да, она открылась. И вот здесь вот в конфигурации самой аутентификации на сервере прописано «Теперь» что у нас есть и cookie-авторизация, и identity-сервер, который GVT, то есть и bearer, и cookie уже работают, они установлены э, в этот шаблон. И, в общем-то, э, уже есть э, authentication, login и logout, которые, собственно говоря, ведут на страницу э, аутентификации, то есть это логин тот самый. Я в одном из видео показывал, как это реализовано. И, в общем, теперь, собственно говоря, если вы используете этот шаблон, у вас подключено будет сразу две, два варианта аутентификации пользователей. И, собственно говоря, в настройках раньше был один клиент, который был микросервис, то есть между сервис сервис сервис communication, я еще добавил, например, blazer веб-ассембли. В общем-то, вы здесь можете задать свои понятия и свои настройки, как, как вам будет удобно. Ну, для примера, собственно говоря, для чего этот шаблон создавался, можете использовать его, это, собственно говоря, работает. Если потребуется более детальная информация о том, как это работает, пишите в комментариях, я сниму видео, покажу, как это можно использовать. Хотя, если поковыряться в канале, ну, в хорошем смысле, да, то на канале есть это видео и не один раз. Ну, вот так вот, давайте теперь вернемся обратно. Ну, а, собственно, возвращаться-то у нас-то и незачем. Единственное, что я хочу сказать, спасибо, что смотрите. Как говорится, спасибо за внимание. Пожалуйста, посмотрите ссылки в описании. На этом, наверное, собственно говоря, все. Будет скучно, пошлите деньги. Всем спасибо и пишите правильный код.